Это машина. Генеральская машина, командира бригады оперативная. Они говорят, что мы не были нигде, то мы находились. И самые новые машины, трофейные, я привел Так что мы сейчас это уберем. Так что генеральская машина, оперативные бригады оставили все, все свои машины, танки, батареи. И новая машина, незаведенная еще, которая не успел прокатиться. Забрали мы. Так что был я, не был, но машина у меня. Это будет второй вопрос. Вот на этой машине я буду доезжать на Киев. Надел? Так, надел зарядом. Все, вот, вот, вот так лучше выглядит Генеральская. Очень хорошая машина. Да производство тоже хочу забрать себе, потому что они очень хорошие машины выпускают. Так что производство тоже заберем. Полностью. Компьютер. Все, что нужно. Здесь есть как будто легковая машина. А, а что, Да, а, вообще, генерал Ходел на хорошей машине А Это производство хочу забрать для России. Серийно будем выпускать, да? да? да. Чаборс и назовем Чаборс 2. Закупаем машины на Украину. За бандеровцами, за шайтанами, нациками, но. Я тебе -то тоже поеду, Лукай. Сегодня 1500 человек выехало, вчера тоже, вчера. Шайтаны собрались, которые делали все для того, чтобы мы их уничтожили. Они писали имена Всевышнего в тех местах, ну да, я их говорить не хочу. Они в искаженном виде преподнесли нашего пророка Солу Это непростительно. Поэтому нацики, бандеровцы. Шайтаны наши, как называемые себя мусульмане, это все одно и то же отродено. И они все вместе собрались, мы их всех вместе уничтожим это большой джихад.